Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, поле канал Кигай Сегодня мы проведем торговую сессию на Форекс Будем анализировать все в реальном времени и открывать позиции А сегодня в 9 часов по Москве я хотел выпустить видео Но, к сожалению, у меня очень плохо записался мой голос Поэтому я сейчас перезаписываю Давайте я коротко расскажу, что я записал Я открывал позицию на евро-долларе в понедельник В данном месте открыл позицию на понижение а, на что я здесь ориентировался? На вот эту длинную, длинную свечу, длинное тело свечи. Помним свойство. основания данной свечи является хорошим уровнем сопротивления. Также я увидел этот паттерн. Сеню сверху. Свеча сеню сверху, которая указывает также на понижение. И изначально хотел отработать движение до ближайшего уровня поддержки. Коррекционное движение. Вот до сюда. Я ориентировался на этот максимум. А... Открыл я позицию и поставил стоп-лосс там Но почему-то я решил его переставить Возможно из-за жажды Больше, больше прибыли, из-за эмоций Не знаю из-за чего, но я решил переставить Почему? Я посмотрел на дневной тайфрейм Увидел здесь хорошую разворотную формацию На уровне сопротивления образовалась у нас фигура технического анализа Это голова и плечи Уровень шеи у нас был пробит И я решил, что цена у нас пойдет... Дальше на понижение, и вместо 10 долларов я смогу здесь рубить 200 долларов. Об своей первой изначальной цели я забыл, и в итоге цена совершила то самое коррекционное движение, которое изначально планировалось вот до сюда, а потом пошла на повышение. Меня закрыли в минус, стоп-лосс у меня стоял за паттерном, за максимум паттерна. Вот в данном месте. Анализ себя изначальный, который я планировал на 100% отработал, а потом цена рванула вверх и закрыла меня в минус. Эта позиция меня научила тому, что нужно всегда придерживаться изначальной своей цели. Вот ты поставил себе цель изначальную, и все, жди, пока цена его отработает. Потому что как только ты открыл позицию, на себя уже начинает что-то действовать, ты начинаешь э, менее адекватнее мыслить, и вот такая вот фигня происходит. Итак, и вторая позиция, которую открывал, это новозеландец-доллар. Ровно по такой же схеме я открыл здесь позицию. Видим длинное тело свечи. Вот здесь я заходил вниз. Еще до образования этого паттерна я решил зайти заранее, но небольшим объемом. И здесь я уже хотел оставить позицию на долгосрок. На дневной тайфрейм я перешел, увидел здесь двойную вершину. На уровне сопротивления сейчас я далю, вы увидите... И после двойной вершины образовался медвежий флаг. Все это указывает на понижение. И эти формации образовались на области сопротивления, насколько вы видите. То есть потенциал для движения вниз здесь достаточно большой. Открыл я позицию и словил уверенное движение вниз. Вот это. Далее у меня образовался паттерн, который указывает на повышение. И здесь я вышел. По итогу я открыл две позиции. На евро-долларе я зашел более большим объемом, получил минус. Здесь я зашел более меньшим объемом, но цена совершила сильное движение в мою сторону, я получил плюс. И эти две позиции себя аннулировали. С этой позиции я получил прибыль практически такую же, как убыток на евро-долларе. Вот такая торговля у меня получилась, и вот это я хотел вам показать в сегодняшнем видео. А теперь давайте с вами анализировать и открывать позиции. Я придумал схему записи видео для Форекс, Торговля на Форекс будет входить каждую среду, а записывать видео по Форексу я буду в понедельник и вторник. То есть в понедельник и вторник я буду говорить, что произошло с моими позициями, что я сделал, свои действия и открывать новые позиции. Таким образом у нас будет постепенный набор опыта. Давайте будем анализировать 4-часовой тайфрейм. На евро доллар я уже вижу движение вниз, возможное, судя по этому паттерну с большой тенью сверху. Движение вниз до ближайшего уровня поддержки. Сверху, как мы уже панализировали, находится на нас скопление Цена обычно идет либо до середины скопления Либо до конца этого скопления До максимума Здесь скорее всего возможно такое, что цена будет идти до максимума И на 4-часовом тайфрейме мы можем словить только лишь движения коррекционные До этого уровня поддержки Если открою позицию в данном месте, то стоп-лосс у меня будет стоять немножко повыше Максимума паттерна и в итоге получится примерно один к одному. Это не очень целесообразно. Поэтому мы пропускаем эту позицию. На зеландец доллар здесь я ничего не вижу. Идет уверенное движение вниз, но потенциал заточен на понижение доллар японская иена. Уверенное движение вниз. Никаких паттернов я не вижу. Дневной тайфрейм. Снизу находится сильная область поддержки. Но факторов для повышения я здесь не вижу. Доллар шарский франк. Идет уверенное движение вниз. С ним находится уровень поддержки. Факторов для повышения я опять же не вижу. Может быть даже пробитие этого уровня поддержки. Окей, ситуация тоже плохая. И британский фунт, доллар. Кстати, мы анализировали недавно эту валютную пару. Записывал я видео, не помню когда. Мы хотели отрабатывать этот потенциал до основания свечи. Заходили на повышение. Как видите, потенциал себя отработал. Ох, на кстати, кстати, кстати Это у нас недельный тайфрейм Сегодня среда, к сожалению Если бы сегодня была пятница, это был бы шикарный паттерн Для отработки вверх Смотрите, вот этот вот паттерн Зеленая свеча полностью поглощает красную Но сегодня у нас среда а, Что я вижу? На самом деле я вижу, что эта ситуация достаточно хорошая У нас возможно пробитие уровня сопротивления а Давайте немножко приближу, мы видим уверенное движение вверх, импульсное. преобладают в данном месте у нас покупатели, судя по свечам. Очень много силы покупателей, уровень тестируется, особенно в последнее время. Давайте откроем часовой тайфрейм. Да, уровень тестируется. Происходит поджатие к уровню на М15. Очень-очень вероятное пробитие. Давайте посмотрим, до куда цена здесь может дойти. Примерно до этого уровня. И потом, скорее всего, будет у нас коррекция. При пробитии, да? А, цена движется от уровня к уровню, напоминаю. Чем больше таймфрейм, тем сильнее уровни нужны для ориентира. Итак, здесь можно зайти, в принципе, на повышение, на пробитие. Стоп-лосс мы поставим ниже вот этих вот свечей. Давайте объясню, Почему? У нас здесь вырисовывается восходящий треугольник. И если он будет пробит, то вероятнее всего цена устремится до этого минимума. Там, возможно, произойдет реакция на повышение. А, и еще одна попытка пробития, или же, или же цена решит пробить этот уровень. И тогда уже процентов она устремится на понижение. Примерно вот до сюда. Поэтому стоп лосс мы ставим сюда. Зайдем объемом 0.05. На повышение. Окей. Okay. Ставим стоп-лосс в данное место. И ждем дальнейшего движения цены. Смотрите, друзья, не прошло и 5 минут, как у нас уже вырисовывается первая попытка пробития уровня. Цена у нас ушла выше максимумов. Теперь нужно, чтобы она там закрепилась и продолжила свое движение вверх. Итак, пока стоп-лосса переносить без убыток я не буду. Возможен ретест пробитого уровня. Возможно ложное пробитие, будем смотреть по ситуации Давайте с вами дальше наблюдать за движениями цены Итак, цену резко вытолкнули обратно Попытка пробития не увенчалась успехом Пока что ситуация не ясна Не очень хорошая формация образуется Смотрим, что будет происходить дальше Нам нужно посмотреть, как закроется эта свеча Итак, 15 минут свеча у нас закрылась Не очень хорошая формация у нас образовалась Эта формация указывает нам на понижение Будем смотреть дальше Пока что потенциал у нас сохраняется Паттерн, конечно, указывает на понижение Но не настолько уверенный, чтобы отменять эту позицию Итак, друзья, цена стоит у нас на месте Я не думаю, что что-то произойдет в ближайшие 20 минут Уже на время 14.40 Сегодня я буду выпускать это видео Это немножко не тот контент, который я хотел вам сегодня показать Но, тем не менее, я думаю, немножко опыта здесь можно собрать Судя по движениям, я вижу, что... Вероятнее всего, эта позиция будет убыточной. Но свой изначальный план я не буду менять. Новое правила себе делаю. Если я что-то анализирую и захожу в позицию, то я четко следую тому плану, который изначально сделал себе. Изначально себе поставил. Итак, друзья, пока я монтировал видео, происходит пробитие уровня. То самое, долгожданное. Переставил я стоп-лосс без убыток. После такого импульса цена навряд ли вернется. Только через какое-то время. Итак, выйду из позиции я. Либо при дохождение до тейк-профита, take профита я уже поставил, это будет плюс 50 долларов, либо если я вижу паттерн на М15. Мы изначально ориентировались на 15 минут тайфрейм, находили поджатие, поэтому если образуется паттерн, который указывает на понижение на М15, я выхожу из позиции и забираю свою прибыль. О результате этой позиции вы узнаете уже в следующем видео по Форексу, а на этом видеоролик подходит к концу. Обязательно поставите этому видео лайк, пишите комментарии в поддержку, вы меня этим очень мотивируете. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.